Сегодня у нас очень необычное видео для моего канала, мы сегодня будем с вами обсуждать какие же есть специальности и в какие университеты можно пойти с сертификатом централизованного тестирования по химии. Конечно же чаще всего химия дублируется или совместно живет с двумя предметами, это либо биология, либо это математика. Поэтому как бы мы можем, с вами, поделить все специальности на такие химико-математические, то, есть, это технологические, специальности, это научные специальности. И, второго плана, это химико-биологические специальности или био-химические, потому что там на первом месте, все-таки, стоит биология, это все, что касается биологических факультетов, биотехнологий, специальностей педагогических, различных ветеринарных, медицинских специальностей. То есть мы сейчас с вами все это разберем. Посмотрим, какие же были проходные баллы в 2021 году и разберемся вообще, какие же есть альтернативы для поступления в разные университеты. Значит, куда же пойти нам учиться? Первое, конечно же, с чего мне хочется начать, это Белорусский государственный университет, но прежде чем я расскажу о нем, Цифра приемная компания. Я посчитала, что примерно 20 учебных заведений, если я ничего не потеряла, да, 20 учебных заведений высших учебных заведений нашей страны осуществляют набор а, по подготовке специалистов с таким предметом, как химия. Также достаточно много университетов, которые дальше дают возможность вам обучаться в магистратуре, в аспирантуре, ну и уже в последующем, конечно же, и в докторантуре. Там уже намного-намного меньше круг университетов. Если взять весь пласт специальностей, то их 69. Опять же, если я ничего не пропустила и на... В сегодняшний момент мы еще с вами увидим две новых специальности, набор которых не осуществлялся в предыдущих годах, но будет осуществляться в 2022 году, поэтому берите себя на заметку, возможно, что вы захотите пойти именно туда конечно же, первый университет с которого хочется начать это Белорусский государственный университет. Это ведущий университет нашей страны, который готовит колоссальный пласт специалистов, ученых, совершенно разных специальностей, разных направленностей и сегодня мы с вами рассмотрим несколько факультетов это конечно же химический факультет, биологический, военный факультет, а также институт который входит в состав Белорусского государственного университета это международный Государственный экологический институт имени Сахарова БГУ. То есть э, очень большие университеты, они содержат в себе не только э, факультеты, но и могут содержать в себе еще и институты. Начнем мы с вами, конечно же, с химического факультета, куда же без него. Э, здесь осуществляется набор на 6 специальностей. Вы как раз-таки можете увидеть их. Я очень долго, на самом деле, собирала всю эту информацию. Очень это все муторно, но я думаю, что вам это поможет. Обратите внимание для того, чтобы поступить на именно специальности химического факультета здесь необходимо сдавать ну конечно же язык я уже опускаю это не беру это понятное дело химию и математику не химию биологию, а именно химию математику баллы достаточно высокие на бюджеты платное в некоторых специальностей не было набора на платную да то есть вы можете видеть только одну циферку например химия высоких энергий и научно-педагогическая деятельность то есть там где преподаватели учат значит Посмотрим следующее. Все шесть специальностей – это у нас специальности дневной формы получения образования. То есть нельзя в данном случае осуществлять обучение в заочной форме образования или Например, дистанционные. Но, ну, в принципе, для наших университетов это вообще не характерно. Значит, химия высоких энергий. Кем вы будете? Конечно же, любая из химического факультета дает вам квалификацию химика. Но в зависимости от того, какой вы химик да, или какой специальности вы обучались, вы можете быть радиационным химиком или радиохимиком. Если у вас научно-производственная деятельность, то вы еще дополнительный инженер. То есть вы будете работать на каких-то производствах. Если это фундаментальная химия, то это исследование. Да, то есть вы будете самый-самый основной пласт изучать химии. Далее, химия-фармацевтическая деятельность, химик-фармацевт. Здесь немножко не путайте с формацией, с провизорами, те, которые обучаются в медицинских университетах. А здесь чаще всего химики, которые все таки на производствах или связаны с производством. Здесь мы говорим о технологии лекарственных препаратов. Также химия лекарственных соединений, тоже биофармахимик, это та специальность, на которой плюс еще есть такие предметы, как, например, ботаника может быть или биохимия, которых нет на других специальностях. И химия научно-педагогическая деятельность, это химик-преподаватель химии. Значит, то есть большой пласт специальностей, связанных с химией. Конечно же, это основной момент научных, я бы сказала бы таких специальностей, связанных с химией. Дальше перейдем мы с вами на биологический факультет. Здесь аж целых 8 специальностей почему 8? Потому что некоторые из них осуществляют, скажем так, деятельность и в заочном, за, заочной форме. Да? Поэтому вот таким вот образом я прописала. При этом у нас еще снизу еще биоинженерия и биоинформатика новой специальности. Значит, что же здесь можем сказать? Здесь мы сдаем э, ЦТ, биология и химия. Биология – это первый предмет. Я специально прописала, что первый, что второй профильный предмет. То есть, если у вас одинаковое количество баллов с каким-то абитуриентом, то первое, на что будут обращать внимание, здесь на биологию. Конечно же, это научная педагогическая деятельность преподавателя. Обратите внимание, преподаватель биологии и химии – то есть вы и тот, и тот предмет сможете вести. И научно-производственная деятельность. Да? То есть здесь вы будете биологом, причем большинство специальностей может быть как дневной, так и заочной форме получения образования. Биоэкология. Биолог-эколог, а также преподаватель биологии и экологии. Далее микробиология. Здесь вы, опять же биолог и еще микробиолог. Биохимия, биолог и биохимик, причем, обратите внимание, биохимия, да, биологическая химия, она, э, это специальность, в принципе, набор осуществляется не на химическом факультете, а именно на биологическом. И биотехнология, биология именно специализация биотехнологии, она только в дневной форме получения образования, биолог, биотехнолог, а также преподаватель биологии. То есть только биология научно-педагогическая деятельность а может вам дать преподавание в таких предметах, как биология и химия. Все остальное это большая часть биологии, ну кроме еще биохимии также с 2022 года будет осуществляться набор на новую специальность биоинженерия и биоинформатика более подробно про эти специальности вы конечно же можете посмотреть на самом сайте БГУ я обязательно сверху буду оставлять ссылочки на все университеты есть отдельные разделы для абитуриентов изучайте потому что возможно с какой-то информацией я могу немножечко ошибиться да то есть я брала информацию все-таки сайтов уже достаточно давно составляла вот этот вот вариант презентации просто ждала когда же мне <смех> это видео записать много времени на него я потратила, но э, всегда мониторте же, какая же новая информация появляется о специальностях, а, что изменяется, может на какие-то специальности план набора вообще не будет осуществляться. В данный момент на сегодняшнее число, то есть 4 апреля, БГУ уже выложил а, план приема на 2022 год, то есть можете посмотреть, сколько человек набирают, а, сколько на дневную форму получения образования, заочную, платно, а, бесплатно или есть какие-то дополнительные наборы, все смотрите на сайтах. Далее, третий факультет, это военный факультет, БГУ, БГУ нас здесь интересует только одна специальность, она для парней предназначена, химия, радиационная, химическая, биологическая защита, здесь опять же химия, математика, эти студенты, да, их называют еще курсантами, они обучаются, на химическом факультете, да, то есть у них расписание не то чтобы обучаться, они на военном факультете учатся, но очень много времени проводят на химическом факультете. 251 проходной балл, платного я не нашла, не могу вам сказать, то есть я нашла только для бюджета 251, и квалификация у вас специалист по управлению, химик, эколог, ну то есть это военная специальность. Далее мы с вами перейдем к Международному государственному экологическому институту имени Сахарова. Здесь есть две специальности, которые связаны с с химией и опять же первым профильным предметом является биология. Это медицинская экология и медико-биологическое дело. Баллы вы можете посмотреть, я их уже не буду озвучивать, здесь только дневная форма получения образования, эколог эксперта, также биолог-аналитик и преподаватель биологии. да, То есть вот этот университет он тесно связан с биологическим факультетом БГУ. Далее мы с вами перейдем к технологическим университетам, где мы сможем посмотреть, какие же технологии обработки органических, неорганических веществ, что вообще есть, связанное с, скажем так, производственной деятельностью химиков. Значит, четыре факультета. Лесохозяйственный факультет, факультет заочного образования, то есть мы будем писать здесь, и вы увидите, что есть что-то дневная, есть только заочная форма образования, факультет, факультет технологий органических веществ и факультет принт-технологий и медиакоммуникаций. Значит, я уже в последующих университетах не буду делить отдельно на факультеты, потому что специальностей э, не так на самом деле много, чтобы их делить дальше на факультеты. Если вас будет интересовать какая-то специальность, вы сможете зайти на сайт факультета. Опять же, вот на картиночке он э, указан, также я буду оставлять ссылочки, то есть все сможете просмотреть. Значит, что нас здесь интересует? Давайте пойдем по порядочку Первое, что здесь только химия, математика, биологии здесь нет. Очень э, часто бывает такое, что вроде бы люди хотят на одну специальность, Потом получается, что они совершенно не тот предмет учили, например, там биологию, а нужную математику, и наоборот. Баллы относительно уже БГУ, конечно же, пониже, но если мы будем говорить про физико-химические методы и приборы контроля качества продукции, то здесь уже повыше. Или биотехнология, очень популярная специальность в последнее время. Что еще можно сказать? Открывается новая специальность, технология и переработка биополимеров. То есть набора на 2021 год не было, будет только в 2022, поэтому никаких баллов у нас здесь нет. Технология лекарственных препаратов тоже достаточно популярная специальность, похоже есть в ИБГУ на химическом факультете. Что же можно сказать, общий пласт, у вас квалификация будет инженер. Инженер в зависимости от специальности, снова хозяйство, судово-парково и так далее. По сертификации, то есть вам потом присвоит какой-то определенный сертификат, какие-то определенные вещества, соответственно, вы будете изучать только их или анализировать. В основном это химики, инженеры, технологи с различными, скажем так, веществами работающие. Но не будем долго останавливаться, пойдем с вами дальше, если что, останавливайте видео и просматривайте более подробно. Далее, Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий, три факультета технологический факультет, химико-технологический и инженерно-технологический факультет заочного образования. То есть там будут дублироваться специальности, которые есть в верхних, двух университ... в верхних двух факультетах, соответственно. И мы будем опять же видеть, что же здесь есть на дневной, что же здесь на заочной форме получения образования. Если мы посмотрим с вами квалификацию, то практически все это инженеры-технологи. Кроме одной специальности, последняя самая химическая, ой, химическая технология, веществ, материалов и изделий, технология волокнистых пленочных материалов и изделий, то есть что-то связано с полимерами. Я не могу вам точно сказать а, про специальности, да, потому что, ну, это все очень-очень тонкая а, грань, чтобы я вам не сказала лишней информации, вы сможете зайти опять же на сайт. Здесь инженер-химик-технолог, то есть химик добавляется. А, в основном это технология переработки каких-то а, продуктов, также это технология хранения продуктов, это технология производства производства, например, вино, виноделия или бродильных производств, мяса, молочной продукции, мукомольного, крупаного производства. То есть это различная обработка э, и в последующем производстве, я бы сказала вот так, еды. Балы, конечно же, намного меньше, чем у других университетов, которые с вами мы посмотрели. Да? То есть это хороший вариант, план Б. На самом деле я вам могу сказать, э, не так важно, в каком именно университете ты учишься, а важно, какие люди тебе преподают, да, то есть э, я училась в трех совершенно разных университетах, вот БГУ мы уже с вами посмотрели, да, то есть аспирантуру, э, э, в аспирантуре я э, учусь на данный момент, то есть вот у меня последние полгода остаются на химическом факультете, конечно же, Тут не с чем сравнить. Химический факультет, он такой один в, нашем, в нашей стране. Также мы с вами перейдем к педагогическому университету. Там я получала образование в магистратуре, то есть магистра химических наук. И посмотрим еще первый мой университет, там где я получала свою специальность биология и химия, то есть преподаватель. И на самом деле, даже если вы учитесь в каком-то региональном вузе, это не значит, что вас там плохо научат. Самое главное, кто вас учит, да? как вы к этому относитесь, потому что можно и в столичном университете учиться, но я бы сказала так, учиться, да? делать вид, что вы учитесь, и никаких знаний не приобрести. То есть здесь самое главное, как вы к этому относитесь. Далее мы с вами пойдем к Полоцкому государственному университету. А на самом деле, пока я делала эту презентацию... Хочу обратить ваше внимание, очень красивые университеты в нашей стране. Посмотрите, новые университеты есть. Вообще, можно смотреть бесконечно на них. Значит, здесь факультет нас один интересует, механико-технологический э, факультет. Что же здесь есть? Здесь есть одна э, специальность, которая нас интересует. Это химическая технология э, природных энергоносителей и углеродных материалов. Химия, математика, тут вообще вопросов нет. И обратите внимание, на бюджет, Меньше проходной балл, чем на платный. Я удивилась сначала, а потом поняла, что ну, не все все-таки хотят отрабатывать э, распределение. Поэтому вот такой вариант может быть дневная форма получения образования только лишь и инженер-химик-технолог. Вообще, в принципе, если это какая-то производственная специальность, чаще всего она связана с дневной формой получения образования или нежели чем заочной далее Полезский государственный университет, биотехнологический факультет и инженерный факультет. Значит, что же здесь есть? Здесь есть пласт различных специальностей, причем разные варианты сдачи или поступления. Да? Если первые две, биология, научно-производственная деятельность, может быть дневная и заочная, биологом будете, если биотехнология, биология, да, то есть спецификация биотехнологии, биолог, биотехнолог, мы такую же специальность с вами встречали, биологии и если мы с вами перейдем к технологии переработки рыбной продукции обратите внимание здесь баллы учит, записаны записанные только лишь биология плюс химия то есть без языка и возможно поступление в университет как по централизованному тестированию так и при помощи сдачи устного экзамена прямо в университете инженер-технолог дневная форма получения образования дальше садово-парковое строительство ландшафтное проектирование химия математика да то есть обращая внимание на что мы поступаем поступаем, инженерство паркового строительства и биохимия, аналитическая биохимия. Я так понимаю, что недавно появилась специальность, потому что увидела, наверное, только за два года проходные баллы, поэтому проходные баллы достаточно большие, 281-245 для полеского университета, да, который находится в регионе, можно так сказать, то есть это высокие баллы, потому что специальность новая, биолог, биохимик. Далее, мы пойдем с вами по медицинским университетам. Я знаю, что большинство все-таки хотят связать свою жизнь с медициной, поэтому вот сейчас мы с вами пласт рассмотрим медицинских университетов. Тоже безумно красивый университет. Что же здесь нас интересует? Четыре факультета, конечно же, здесь связано все будет с биологией, и химии. Лечебный, стоматологический, фармацевтический и педиатрический факультет. Значит, в Витебском государственном ордене дружбы народов в медицинском университете четыре специальности. Учебное дело, стоматология, педиатрия и формация. Причем формация может быть как дневной, так и заочной формой получения образования. Но для того, чтобы поступать на заочную форму получения образования, там есть одно но. То есть вы должны, бы, вы должны были бы э, обучаться, например, например, в колледже. То есть, то есть у вас есть, скажем так, образование уже ну, медицинское, среднеспециальное, да, и вы потом можете идти на заочную форму получения образования, просто пойти на зочную форму получения образования нельзя, да, то есть там есть одно «но». Баллы высокие, да, то есть можем увидеть там 369, 317, 355, и квалификация, кроме формации, у вас будет врач. Далее, университет, Гомельский государственный медицинский университет, тоже красивый университет три факультета лечебный медико-диагностический медико профилактический здесь специальности ну, кроме лечебного факультета специфические. да то есть здесь есть конечно же лечебное дело как в всех медицинских университетах а также медико-диагностической и медико-профилактическое дело вы также будете врачами то есть не во всех университетах можно встретить вот эти две последние специальности останавливайте смотрите какие проходные баллы а мы с вами дальше о заочной форме получения образования я думаю что у вас здесь не возникнет а, никаких мыслей да то есть это только дневная форма получения образования гродницкий государственный медицинский университет четыре факультета лечебный медико-диагностический медико-психологический такого мы еще не встречали и педиатрический факультет то есть, предыдущих мы этого не видели четыре специальности лечебное дело медико-диагностическое дело медико-психологическое дело и педиатрия а баллы тоже достаточно высокие, они от года в год скачут, то есть тут даже угадать в какой университет пойти сложно, потому что а, в один год у абитуриента идут в Гродненский университет, и в Минском, например, ну, в Белорусском государственном медицинском университете может быть чуть меньше бал или наоборот, но тенденция такая, что чаще всего в Гомельском немножко меньше проходные баллы, в Гродненском, Витебском и а, в Белорусском государственном медицинском университете все-таки больше квалификация Врач, дневная форма получения образования. Далее, наконец, добрались мы с вами до, с вами до самого крупного Белорусского государственного медицинского университета. Вот посмотрим сколько, аж целых шесть факультетов. Лечебный, военно-медицинский, стоматологический, медико-профилактический, педиатрический и фармацевтический. Рассматриваем специальности лечебное дело, тут вопросов, думаю, нет, военно-медицинское дело, это, скажем так, специальность, которая предназначена для парней, мужчин, то есть девушки туда, как мне известно, если ничего не поменялось, то не поступает, стоматология, чаще всего там самые большие проходные баллы, педиатрия, Чаще всего ну, небольшие проходные баллы, формация, же, тоже большие, квалификация, провизор и медико-профилактическое дело. Опять же, останавливайте и просматривайте. Почему-то платное тоже я сразу же не нашла, но если э, вам будут интересны эти специальности, то вы сможете перейти на сайт и все детально изучить значит далее витебская ордена знака почета государственной академии ветеринарной медицины сейчас мы перейдем с вами к животным я когда увидела фотографии этой академии конечно же меня не поверхнес в шок то есть достаточно красивые такие здания необычные да то есть необычные для других университетов два факультета факультет ветеринар... ветеринарной медицины и биотехнологический факультет какие же специальности нас здесь будут интересовать Ветеринарная медицина по направлениям, да, то есть там будут какие-то э, отдельные направления, и почему-то на 2021 год, как из э, зо зоотехнии, не было... Никаких ни бюджетных, ни платных а, баллов, то есть возможно, что набора и не было, но это нужно уточнять, будет ли он в следующем году. Как дневная, так и заочная форма получения образования есть для двух этих специальностей, если а, вы по первой специальности поступаете, врач ветеринарной ветеринар, медицины, то есть ветеринар, можно так сказать, и а, зооинженер. Если у вас ветеринарная формация, то есть это все, что связано с лекарственными препаратами, провизором, да, то есть как формация у, э, в человеческих, можно сказать так, университетах, университет, то и ветеринарии тоже есть свои провизоры. Ветеринарная и э, ветеринарная санитария, экспертиза, ветеринарно-санитарный врач. То есть это врачи, которые проверяют э, в различных учреждениях мясную, молочную продукцию и так далее, да? здесь баллы, конечно же, ниже, чем в университетах медицинских для людей, можно так сказать, далее, мы пойдем по пласту классических университетов, а также педагогических университетов, но ну, нельзя сказать с педагогическими специальностями. И, конечно же, первый Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, университет, которым на данный момент я сейчас работаю, получала второе образование, это факультет естествознания. Здесь есть единственная специальность, это биология и химия, набор, ну достаточно, скажем так, с высокими баллами 288 для педагогической специальности очень хорошо квалификация преподавателя. то есть вы будете преподавателем биологии и химии а форма получения образования только лишь дневная. и на самом деле было какое-то убеждение у большинства, что все-таки педагогические специальности они Уходят на второй план, что они не популярны, но если сравнить ту же самую ветеринарную медицину, например, проходные баллы и проходные баллы вот в данном случае на педагогическую специальность, то, конечно, колоссальная разница здесь есть. Далее мы перейдем к Брестскому государственному университету имени Александра Сергеевича Пушкина. Сейчас это факультет естествознания, когда я в нем обучалась, было два факультета отдельно: факультет географический и биологический. Я училась на биологическом факультете, сейчас их вместе объединили. Значит, какие же специальности есть с химией? Потому что очень много Сейчас специальности география, биология, там просто, например, вот как биология, да, раньше была биология научно-педагогическая деятельность, да, то есть немножко разные были специальности, сейчас их немножко меньше. Две специальности, биология и химия, такая же специальность, как и в педагогическом университете Максима Танка, преподаватель, баллы, конечно же, ниже, потому что региональный университет, и биология, биоэкология, да биолог-эколог, биолог, преподаватель биологии-экологии, причем может быть заочной формы получения образования. Биология и химия, биология на первом месте в данном случае. Далее, Витебский государственный университет имени Машерова. Опять же, один факультет, факультет химико-биологических и географических наук. То есть, как я уже поняла, тенденция вот объединять эти науки сейчас вместе. Какие же здесь есть... Специальности, да, тоже очень похожие специальности, такие же биология и химия преподаватель и биоэкология. Здесь проходные баллы уже выше, видите, уже конкурс состоялся на платное, то есть э, в Брестском университете на платное в прошлом году не состоялся, только лишь на бюджет. Здесь 264 бюджет, 208 платное, если это биология и химия, биоэкология 257 и 167 дневная и также заученная форма получения образования. Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины. Здесь два факультета, биологический и факультет заочного получения образования, то есть он как бы отдельно идет. Что здесь нас будет интересовать? Две специальности. Биология, научно-педагогическая деятельность, то есть вы биолог и преподаватель биологии и химии. Дневная, заочная форма получения образования, то есть заочное будет на заочном факультете. И лесное хозяйство, инженер лесного хозяйства. То есть это больше, конечно же, я бы сказала бы с биологией, нежели чем с химией, хотя, может, я и ошибаюсь. Далее, Гроднинский государственный университет имени Янки Купалы, факультет биологии и экологии. Значит, специальности следующие, биология, научно-педагогическая деятельность, биолог, преподаватель биологии и химии, биология, спецификация биотехнология, только ли дневная форма получения образования, биолог-технолог, биотехнолог и преподаватель биологии. И сразу же там, где биотехнология, в баллы намного выше, биоэкология тоже выше баллы, мы уже этой специальности говорили. И последнее, четвертое, это производство продукции, организация общественного питания. Раньше и в Брестском университете тоже была такая специальность, два года учились в Брестском университете, дальше ехали в Магирёв. И здесь немножко другие, обратите внимание сертификаты ЦТ, то есть химия, математика, инженер, технолог. Далее, Могилёвский государственный университет имени Кулешова, факультет математики и естествознания, немножко э, этот факультет меня удивил, то есть математика и естествознание. ну ладно. Специальность классическая, педагогическая, биология и химия, дневная форма получения образования, то, тоже, как я понимаю, только бюджетная Форма сложилась, да, то есть 248 баллов на платное, баллов не нашла, то есть преподавателем будете биологии и химии. Далее, Мозорский государственный педагогический университет имени Шамякина, технолого-биологический факультет. Один факультет нас интересует, две специальности биология и химия, классическое мы о ней уже говорили, и биология научно-педагогическая деятельность, биолог, преподаватель биологии и химии. Но по факту и в одной и во второй специальности вы можете быть преподавателем биологии и химии, только лишь во второй у вас еще плюс биолог. И за счет того, что одинаковые были проходные баллы, 181, я так понимаю, что был вообще общий бюджет, ой, не бюджет, а общий а, конкурс на две эти специальности. Очень часто так делают некоторые университеты. Форма получения дневная. Далее мы с вами пойдем по сельскохозяйственным академиям. Академия, Белорусская государственная ордена в Октябрьской революции трудового красного знамени сельскохозяйственная академия. А, здесь будет все связано, конечно же, с сельским хозяйством, агрономией, а, зоотехнией, то есть с, с этими специальностями. Два факультета – агрономический и факультет биотехнологии и аквакультуры. Очень интересные названия. Значит, первое – агрохимия, почвоведение. Дневная форма получения образования, агроном и все специальности а, у нас требуют два сертификата – биология и химия. Обратите внимание, без языка. Можно сдавать как ЦТ, так и экзамен устно, поэтому баллы меньше. Да? То есть вы понимаете, а, что это немножко другие цифры и их... Сравнивать с обычными университетами нельзя, то есть здесь нет языка. Да? Далее, защита растений, карантин, плодоовощеводство, селекция семеноводства, зоотехния и промышленное рыболовство. На две последние есть заочные формы получения образования, где зооинженер и инженер-технолог. Далее, Гроднинский государственный аграрный университет. Я так понимаю, что это молодой университет. На самом деле, кто-то про него я раньше не слышала. Агрономический факультет, инженерно-технологический, биотехнологический факультет защиты растений и факультет ветеринарной медицины. Столько много факультетов нас будет интересовать. Значит, какие специальности? Очень-очень много: агрономия, защита растений, карантин и, например, агрохимия и почвоведение да, это все будет у нас биология, химия, агроном также ветеринарная медицина, биология, химия и врач ветеринарной медицины можно и в заочную форму получения образования оставшиеся например технология мяса мясных продуктов технология молока молочных продуктов и технология хлебопекарного макаронного кондитерского производства и пищеконцентратов только дневная форма получения образования а хотя нет и заочное точно видите Просмотрела я и инженер-технолог. Есть еще зооинженеры с зоотехнией Смотрите проходные баллы и э, обратите внимание: что на все, опять же, только лишь биология и химия, но вот на технологии, допустим, различных переработки различных продуктов, плюс еще язык. То есть, там, где вы видите, плюс язык это уже три сертификата. Так, Таким образом мы с вами пробежались быстренько по всем университетам нашей страны, которые связаны так или иначе с химией. Если я что-то забыла, потеряла или вы хотите дополнить, пишите обязательно в комментариях, возможно, что есть какие-то небольшие скажем так, о грехе. Вы все в любом случае уточняете. Но вы примерно можете понимать, какие есть университеты на похожие специальности, куда вы можете пойти, где у вас план Б. Потому что бывает так, что все, вы понимаете, что вы не проходите на эту специальность, например, только на бюджетное место вы планируете. Значит, здесь есть два варианта. Либо вы еще готовитесь один год, поступаете туда, куда вы хотите, либо второй вариант, вы ищете альтернативу в других университетах на таких же, либо похожих специальностях. Я думаю, что у вас все получится. Спасибо за просмотр, ставьте лайк. Очень много я сил потратила на это видео, на подготовку. Оцените мои старания, труды. Я буду очень вам благодарна. А также переходите по ссылочке в описании на мой инстаграм. Там очень много полезных, полезной информации, полезных вещей. Мы там с вами разбираем репетиционные тестирование, с вами обсуждаем поступления. И просто с вами общаемся. Всего хорошего! Всем пока!